Студия Гамма-Мьюзик представляет Я же и девушка Лискинка Моя радость половинка. половинка Мы с любовью не играем Мы друг друга дополняем Да, Да Пожалуйста Моя радость половинка Мы с любовью не играем, Мы друг друга дополняем. Мы друг друга дополняем